Привет на моем канале! Сегодня будем готовить картошку с мясом в горшочках глиняных. Вот такие горшочки у меня есть. В них мы будем готовить это блюдо. Для этого нам понадобится мясо, картошка, лук, немножко риса и специи, для того, чтобы это блюдо было вкусным. Для начала порежем мясо на кусочки порционные и замаринуем. У меня свинина. Я ее буду разрезать на такие квадратики, небольшие. И ту которую будем мариновать. У меня вот такая свинина не жирная. Жилки я, если про жилки есть, обрезать не буду, потому что горшочки, они очень вкусные. и добавим туда к мясу Ну, а для начала я разрежу большую кусочку и несколько больших колечек оставлю для того, чтобы положить их на низ каждого горшочка, чтобы не раствовало. Добавим сюда еще, у меня есть такая приправа 10 овощей, она уже тут получается и морковка есть, и мучок, и также у ней есть соль, где-то ложку. Также добавим сюда молотую паприку, я еще добавлю немножко кукулы, и я хочу еще добавить молотый перец чайной и еще добавлю и немножко оливкового масла, чтобы все эти специи дались хорошо и промариновали мясо. Перемешиваем все это и где-то на час отправляем мариноваться в холодильник. А этим временем будем подготавливать. Горшочки. У меня 4 вот таких вот горшочка. На дно каждого горшочка я сейчас положу на круг колечка, на которые я отрезала. В каждый горшочек поместим где-то 2 столовые ложки риса. Выкладываем в каждый горшочек свой мясо. картофель можно слегка посолить и отправляем карнаж нарезанный картофель в горшочек и теперь у меня есть еще замороженная зелень, замороженный кровь, если есть свежий можно конечно использовать свежий также в вот наши горшочки сейчас добавим по одному листику лапшечки средний штрих в нашем приготовлении, я в каждый горшочек положу сливочного масла кусочек примерно такой квадратик, как грецкие орешки теперь заливаем кипяток и в разогретую духовку отправляем на 180 градусов на 40 минут запекаться